Здравствуйте! В преддверии 8 марта хочу показать вам вот подарочек от Камбрии. Она впервые зацвела. И также показать, как развивался цветонос Камбрии. Вот такое чудо расцветает. Буквально, как цветочек появляется через день. И вот здесь еще один бутончик остался, который расцветет я думаю, завтра. 19 января выпустила Камбрия. Цветоносик появился только. Вот такой он имеет вид. Маленький. Только проклянувшийся. Это у нас уже февраль месяц, середина февраля, 13 число. Вот мы такой вид имеем. Видите, только бутоны еще нет цветочков. И 29 февраля первый цветочек раскрылся. Буквально вот за неделю раскрылись все цветочки 7 марта. Желаю вам радости, весеннего настроения. Пусть ваши цветы преподносят вам только шикарные, красивые сюрпризы.